Всем доброе утро. Первое упражнение очень простое. Скрестите ноги, а теперь нагнитесь так, чтобы руки коснулись лодыжек. Готовы? А теперь сделайте 8 шагов вперед и 8 шагов назад. Готовы? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад. Три, два, один. Четыре, три, два, один. Отлично. Следующее упражнение. Расставьте ноги на ширину плеч, наклонитесь вперед, руки вниз, а теперь отклонитесь назад, руки наверх и повернитесь. Готовы? Хорошо. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Превосходно. Следующее упражнение будет еще проще. Встаньте напротив стола, правая нога на полу, левая на столе. А теперь наклонитесь и коснитесь колена лицом. Повторяем четыре раза. Готовы? Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Зато теперь вам гораздо лучше. А сейчас расслабляющее упражнение. Сядьте на пол. Вам оно понравится. Поднимите тело, опираясь на руки и на ноги. Колени согнуты. А теперь прыгаем вперед, как кузнечики. Поехали. Теперь назад Молодцы А теперь сядьте прямо Начнем день, посмеявшись от души